Развраний на сердце моё как бы пылью мне стать твоих ног, Но, вы это мне не дано, мир и милость тебе, О, пророк, мое сердце печалью полно, Что родиться с тобою не смог, Это счастье меня обошло. Мир и милость тебе, о Пророк! Если встретить тебя суждено Только лишь через смертный порог Я молюсь, чтобы время пришло Мир и милость тебе, о Пророк! Мир и милость тебе, Как нам суждено, Расцветает надежду росток, Там, где слышится имя Твое, Мир и милость Тебе, о Пророк. Без Тебя в этом мире темно, Для судьбы предначертан и срок, без Тебя нам прожить тяжело, Мир и милость Тебе, о Пророк. Станет выкупом наша душа, Нам свидетель всевидящий Бог. О Посланник, мы любим Тебя, Мир и милость Тебе, о Пророк. себе о пророк